Всех приветствую! Хочу вас познакомить вот с такой новинкой Биомика. Начнем, пожалуй, с мицеллярной воды. Вес мицеллярной воды 300 грамм, объем 300 миллиграмм. Биомика – это новое слово в очищении кожи. Уникальная серия Фаберлик, учитывающая интересы микробиома. Вода предназначена для очищения и демакияжа. Формула воды бережно очищает кожу от загрязнений и макияжа. PH5 способствует комфортному значению для развития хороших бактерий. Содержит натуральный пребиотик биоме, богатые аминокислотами и микроэлементами. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. 95,8% натуральных компонентов в составе не содержит парабенов, силиконов и спирта, минеральных масел, СЛС, мыла, красителей. и Имеется гипоаллергенная обдушка. Указаны с и есть декларация о соответствии. Далее продемонстрируем мусс-крем для умывания. Муз-крем для умывания предназначен для очищения и демакияжа. Нежная кремовая текстура делает умывание еще приятнее. PH5 соответствует комфортному значению для развития хороших бактерий. Также содержит натуральный пребиотик, богатый аминокислотами и микроэлементами. Подходит для всех типов кожи, особенно для склонной к сухости кожи. 90,3% натуральных компонентов в составе. Также не содержит пробенов, силиконов и так далее. Перейдем к мицеллярному гелю для умывания. Витилярный гель предназначен также для очищения и демакияжа. Прозрачная гелевая текстура образует уль ультралегкую пенку и дарит мгновенное ощущение свежести. pH соответствует комфортному значению для развития хороших бактерий. Также содержит натуральный пребиотик, богатый аминокислотами и микроэлементами. Подходит для всех типов кожи, особенно для комбинированного типа. 94,2% натуральных компонентов в составе. Не содержит парабенов, силиконов, и телого спирта, минеральных масел, мыла, красителей и отдушки. Мицеллярная вода у нас подходит особенно для чувствительной кожи, мусс в особенности для сухой кожи и гель для жирной кожи. Сама обязательно возьму в этот раз водичку и свои ощущения, конечно же, вам расскажу. Спасибо за внимание.